Привет, друзья! Я снова вернулся в этот старый заброшенный дом. Опа! И где-то возле меня. В прошлый раз съемка закончилась на том, что появился резко ультразвук, очень громкий ультразвук потом все отключилось я так понял, что вот, этим, вот эта сущность, которая находится здесь, в этом доме, она забрала всю энергию, со всего абсолютно со всего, у меня даже разрядился полностью мобильный телефон я уже на ощупь забрал все камеры в общем, все забрал и уехал оттуда сегодня, друзья, я долго не решался ехать мне сюда или нет но так как у меня появился эгф я все же Решил сюда приехать и узнать, что здесь на самом деле обитает Что за сущность Вот друзья, все как и было Как двигалась мебель Все так и осталось Сейчас, друзья, сразу попробую сеанс эгф провести И поставлю камеру, одну камеру поставлю здесь GoPro а сеанс буду проводить уже в другой комнате По EGF никто не отвечает Здесь все по нулям Тут его мне кажется плохо починили Либо какие то помехи Сейчас покажу где я установил камеру Так вот здесь GoPro, я Сразу его включу Так все запись пошла Запись пошла Так друзья по в полная тишина Сейчас взял свет там где про стоит Потому что вообще ничего не видно с этим маленьким Ну вот эти шаги. Пипец. Пипец, как мне сейчас реально стало не по себе. Фу, друзья, я не знаю, как теперь с туда сходить. Игрев замолчал. А там шум. Вот, слышите? Гармонь. Это пипец. Просто мне реально стало там очень-очень не по себе. Я не знаю, это не из-за страха, а то, что может быть вот вся вот эта энергетика влияет. Ну, мне просто, реально, мне по всему телу мурашки пошли. Не знаю как туда зайти Но заходить надо Сейчас все таки попробую Да, Что делать? А? Сейчас, друзья, надо ИГФ мне срочно сюда перенести в эту комнату. Те, кто здесь находится, вы можете мне ответить. Те, кто здесь находится, вы можете мне ответить. те кто здесь находится, ответьте мне те кто здесь находится ответьте мне почему мне нужно уйти? мешаешь у меня к вам вопрос под этим домом есть захоронение? кто вас держит в нашем мире? Осквернили. кто и чем вас осквернил? кто вас осквернил? Вы имеете в виду, на этом месте нельзя было строить этот дом? Да. Пипец, я просто не могу. А вы когда можете покинуть этот мир? Я никогда не был так жесток. Вы когда можете покинуть этот мир? Нет. В смысле? Все остаются Все это кто? Все это кто? Это кто? Люди. Люди. Когда мы умираем, мы остаемся в этом мире. Ничего себе. Да, да, а как же другие миры? Как же другие миры? Как в тот раз звук Звук как в тот раз Блядь, надо валить. Нужно сваливать Я не стал записывать как обычно концов к видео Так как я в спешке собрал вещи И убежал с этого дома Единственная на тот момент мысль у меня была Покинуть быстрее то место и добраться домой. По дороге, когда я ехал домой, меня все сопровождали мысли о этом доме, не давали покоя. Это реально очень жуткое место. И сама вот эта энергетика этого дома, она просто реально давит. Психологически очень сильно давит. Не было ни на одной заброшке такого, чтобы при, малейшем, при малейшей паранормальной активности у меня возникал такой страх.